Здравствуйте, с вами Сулеймана Ольга, интернет-предприниматель и мама двоих детей. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как создать вот такие кнопочки на вашем YouTube-канале. Эти кнопочки служат для того, чтобы с вами смогли связаться. А также расскажу, как можно заполнить описание, описание о канале. Для этого нам нужно зайти на мой канал и нажать на кнопку настроить вид страницы обзор. Вот мы попадаем на страницу, где мы все можем поменять. Для того, чтобы добавить нам описание к нашему YouTube каналу, мы нажимаем на кнопку «О канале» и попадаем в определенный раздел, где мы можем заполнить, чтобы изменить или заполнить вам описание, нужно нажать на карандашик. И тут вы вставляете или пишете свое описание канала. У меня уже заполнено, и мое описание меня полностью устраивает. Я нажимаю на кнопку ⁇ Готово ⁇ Для того, чтобы со мной еще могли связаться, я также оставляю свою электронную почту. Чтобы ее поменять, можно нажать на карандашик. И вот переходим к самому интересному. Чтобы добавить ссылочки на, ссылочки в шапку своего YouTube-канала, чтобы с вами было проще связаться. Мы нажимаем на карандашик и добавляем все свои ссылочки на своих соцсетях. Мы, в этом разделе мы можем как добавить, так и удалить эти ссылки. У меня, как уже все заполнено, я на, нажимаю на готово. А на, на сегодня все, о чем я хотела поделиться, я вам сказала. С вами была Сулеймана Ольга. До новых встреч!